Ну что, офицер Нормально мы с тобой покатались? Да, бедный чилец. Или бедные мы. Слушай, куда ты поехал? Я тебе же сказал, у нас здесь поворот. Мы здесь привал устраиваем. Ну окей, окей, здесь, так здесь. Во, видишь, что просто того какая есть. О, я камень подвинул. А я тут камень отломил просто. О, еще один. Слушай, Короче... ну на мотоциклах мы в гору не заедем. Поэтому я предлагаю нам купить новенькие тачечки. В Созран сан Супер как раз находится Энисхелион За 835 тысяч. Как ты думаешь, стоит его купить? Ммм, mm, желтенький. Давай возьмем. Да. Я заказываю в пентхаус казино. Блин, еще и дождь скоро начнется, что ли? Он даже оранжевый. Возьмем. Слушай... Тут твой шлем валяется. Эзапирай. Как ты его потом удевать будешь? Да мне он зачем? Я без шлема катаюсь. Мы же вчера выяснили. <гу> ты что-то там забыл, да? Что-то попутал? Нет. Все нормально. А. Э, что забыл, что у меня есть вот это? Слушай, а как этот мотоцикл подлетит? Перевернул Ты? вместе с камышком. Главное не взорвать его. Так, ну-ка, а вот если под это колесо. Ну, в принципе, да, ничего интересного нету. Mm. Так, ладно. Ну давай пока прокатимся, что ли. Недалеко тут есть, кстати, мастерская. А, -а, -а, -а Во, все, отлично. Я. Тихо, тихо. Вот такая. Попался. А почему у тебя черный шлем? Где твой оранжевый шлем? Тот -то потерялся где-то. А -а -а, Ну-ка. Ни хрена себе я. Смотри, что сотворил-то. Это ты прямо отсюда? Да. Газуй. А-а-а, я назад за а, -а, -а, а, я забраться не могу. Я скатываюсь. Опа! <с conferences> <связь> Ай, замечательно, просто замечательно. Папироски. Чем еще заняться, когда мы ждем тачку, да? Что ты творишь? ответить э! камушку. Я чуть не застрял кам... в камушках <связь> твоих. <связь> Ну-ка, давай. Прыжок веры. Вы нашли карту. Карпу ты там карту нашел. А, -а, -а да. Интегральная карта же валялась. Слушай, мне уже прислали мою тачечку, поэтому, пожалуй, я свой мотоцикл верну. Оп. Оп. Оп. Так, пойду механику позвоню, закажу. Дилин, надо тоже вернуть. Так. Так. Для этого Горош. секьюра серви... Ёлки, палки. Вот он. Сколько у меня там уже транспорта, капец. Я уже сам запутался, где какой. Вот серьезно. Так, где, где мой джип? Э, механик. А чё я не могу? Замечательно. Транспорт вернуть? Не знаю. Я могу тебя подвезти. Ладно, я уйду в отставку твою. Так. Давай. Понес... Садись. Понеслась. Давай-давай. О, у тебя сзади окошка нет. Круто. Где у меня... У меня все окошки на месте, чё вот ты? Теперь еще и сбоку. Что ж ты такой офигевший? Слушай, кстати, неплохо подвеска работает. Mm. Мне нравится. Уже даже по дефолту. Неплохо так. Да, вообще нойс. Nice. Мне кажется, он хорошо себя покажет. Главное, правильно подвеску настроить, колеса подобрать и обвесы поставить. Грамотные. Mm, блин, пипец, колесики у него. Проблем грязный ну, деревенский какой-то джип я вот только да. не понимаю с какого хрена деревенский джип у нас стоит 800 тысяч долларов это что новый такой то то в нем есть такое изуменкастое ага сейчас как нажму на что-нибудь и в итоге все взорвется да так ну а я меху тогда наберу так ну, давай набирай меху забирай свой Кабриолет. Джипчик. На... Uh, кабриолет пять Так, ну а я пойду тогда чининговаться и... О, у меня гаражи открыты, отлично. <laughs> В общем, <laughs> поеду я, короче, чунинговаться потихонечку. Да и я сейчас поеду. О, оранжевый джипарик. Садимся и... Понеслась. И понеслась. И понеслась. оба. Вых. Так, броня, значит, у нас. Первое, это что здесь можно? Усиление брони. Ставим по максимуму. Давай, ставь вся Транзакция в обработке. Не хотят мои баблишки забирать сегодня. Почему-то. Ну... Ну, ура, тормоза. Ставим максимальные, гоночные. Следующие бамперы. Значит, передний у нас есть стандартный. Снятый передний бампер. Таран. Таран основного цвета. Таран доп цвета. Кингурятник. Ээ. Кенгурятник основного цвета, доп цвета, ролейный бампер, ролейный основного цвета, доп цвета, кенгурятник 2. Ну, опять же, кенгурятник 3. Э, так, интересно, основной цвет или доп? Давайте доп сделаем. И поинтереснее будет. Ну и задний у нас... Ох, стандартный, снятый, легкий, решетка на фары. Зачем? Раллийный бампер, раллийный основного цвета, доп. цвета, комплект для ралли. Комплект основного цвета для чего? То есть и то, и то. Да. Типа закрытые фары. Интересно, давайте поставим вот этот вариантик, woman, guess... далее у нас движочек, Максим его глушачок, значит у нас есть открытый фильтр, о, -о, -о, о то есть он сзади при... нифига себе, но если я буду ехать, я особо не буду видеть это, к сожалению, как и вот это, как и вот это, как и вот это. Но тут все спереди, да, у нас э, двойная турбина. Жесть. С фильтром, либо без фильтра. Суперчарджер хе хе хе, -хе. какой-то Я думаю, вот этот мы Тройной пуск Запилим Давай, давай, покупайся Отлично Взрывчатки нам не нужны Крылышки, значит, без крыльев Так, стандартные основного цвета Доп-цвета Привинченные Реально, смотрите Привинчены они. Хе. Так. Ага. Широкие крылья. Основного цвета и доп цвета. Хотя, вот даже в черной расцветочке было бы эпично. Costs... Ну что ж, решетка радиатора у нас на очереди без решетки. А, вот она тут у нас, да если честно, мы даже особо-то ее и не увидим. Так что пусть будет стандартно, но вот даже, смотрите, даже тут с цветом. Клаксончик у нас без разницы, какой фары. Ксенонка. Ну пусть будет ксенонка. Давай, покупайся. Лично, Так, ну и не наборы. Или. Или нафиг они? Я думаю, нафиг они здесь не нужны. Далее раскраска у нас. Что-то я вот к прям приелся. Да. Ух ты! Атомик, фукару, девяточка. Redwood. Main Мэтч. 56, -й, 69, Глопойл, Патриот. О, and Рэйдж. Что-то все вот в такой вот стилистике у них. Эм, Черный-зеленый. Блин, вот если вот эту. Тогда нам надо сейчас переделывать. Давайте кошмар поставим. Ну, интересно на самом деле. Так, вытащение номера. Давайте вот эти запилим. Ну, надеюсь, они запилились. Так, окрасочка у нас пошла основной цвет. Ух, ух, ух, ух, металлик черный карбоновый черный давайте графит есть карбоновый черный пусть будет хотя тут есть вот черная сталь темная сталь и ладно пусть будет да особо нам оно ничего не даст едоб цвет М -м Далик, значит, будет он зелененький, скорее всего, да? Он будет у нас зеленый, пурпурно-фиолетовый. Кстати, смотрите, неплохо сочетается. Так, ну надо зелень. Прям огонь такую зелень. хе, -хе. А что серьезно? Ничего подходящего нету. Желтый дью. Может быть, желтый дью. Тут как-то ярко-зеленый нет. Зеленый лаймовый тоже. Как? -то вот тут, конечно, пролет. Полный пролет. Либо гоночный зеленый, долбануть. Либо... Либо вот этот желтый диу. Придется ставить его, походу. Пусть будет он. Так, ну и... Каркасы безопасности у нас тут. Так, вот они. Внутри. Доп-цвета. Полный каркас. Доп цвета. Вот так будет интересней. И крыша значит, у нас: ничего себе, стандартная Световая панель. Ролейный багажник и ролейный комплект. Ну что ж, комплектик возьмем. Можем продать. Пороги стандартные, силовые. Так, ступенька из трубы. Ралейная ступенька. А, давайте... Блин. Ралейная ступенька. По-моему, это даже интереснее смотрится. Не, не находите. Или вот так даже. Хм. А, пусть будет так. Так, подвеска у нас осталась, походу. Трансмиссия осталась. Турбонадув остался, <связывая> Ох, ё! Ну и колеса. Нам нужно прям даже... Давайте внедорожник. Стандартные. Так, ну и тут я даже не не знать, какое лучше уставить. А, ну, давайте, допустим, воткнем вот эти. That's a right there. Так, и покрасим их в... Даже не знаю, может быть, реально в такой же цвет желтая птица так ну-ка что тут у нас поинтересней а поинтереснее у нас эм... а что серьезно да больше ничего такого нету так либо вот эти либо эти М -м, да. Походу придется желтая птица красить. Ну и шины у нас дизайн заказные, улучшенные пулистойки и, и дымок дымок не надо нам. Накладки на окна, ух ты, панели на окна. Э, прикольно. Панели на окна основного цвета и доп. цвета. Вот это да. Основного доп. Собственно, разницы я, если честно, не вижу. Здесь вот побольше отражений, здесь поменьше. Давайте сделаем поярче. Сцепление, кстати, Увеличивается. Неплохо придумано. А сами стекла у нас... Даже не знаю. За залимузировать нужно. Вот как-то так у нас будет. Ну что ж, выходим из гаражика. Так, ну что. Так, чичичка, какая Поздравляю. ты... Оп, Черт. Ага. То есть я думал, я а. один буду в таком... Раскраси, но нет, хрен нет. там флавал. Да. Так, а что ты тут себе все в желтое превратил в какое-то вообще? Что ты? Ну вот под цвет, тут? под цвет вот этих язычков зелененьких, желтеньких. Ну есть хоть разные у меня вот тут некоторые пороги, они другие, чем у тебя. У тебя mm -hmm. цвет получается панелей другой и естественно у нас двигло различается. У меня две турбины, а у тебя просто charger. Окей. Слушай, ну И... что, поехали тестировать, кстати. О, у тебя. Что там происходит вообще? Что там происходит на дороге? Просто не Какая понимаю. Какая-то хрень происходит. Ага. Все так, просто ну обзавидовались. Небольшие гоночки. Давай-давай, вези куда. Педалить. Да куда-куда. Поехали на стартовую, а дальше расскажу, mm -hmm. что будет. Ну, заодно по пути проверим, как он на асфальте себя чувствует. Хотя, в принципе, на асфальте он себя вполне нормально чувствует. Ты, кстати, подвеску занижал? Да. И поставил ага. бипу колесики. А я вот подвеску не занижал. Так. так что посмотрим, что будет лучше. о, -о, -о, -о, -о, -о. Ага, ты так уже отмерз. полетел куда-то. Завальсовало. Ну, бывает такое, бывает. Мы пока аккуратно спускаемся, а почему бы нет? О, заодно мимо моего бункера, а чё бы нет? Опа! Здрасте! Возрастчайся! Приземлился! О, смотри, лодка есть! Так, ну что, давай, короче, мы Отсюда его стартуем? Нет, не отсюда. Чуть не сбился. Мы стартуем вот отсюда. Вот. Да, вот, вот отсюда. отсюда. Становись рядом. Как-нибудь. Ну ну, блин, ну не до такой же степени. Так, не в притирку mm -hmm. с бампером, я же тебе говорю. Mm -hmm. <laughs> так, вот, все. Хорош газовать, все, остановились. Так, ну чё, первый, кто доберется до Чили, тот крутой, Отмечай, Чили сразу на карте. Вот эта полосочка на пересечении прямой и извилистой полосочки. Окей, okay. вот. И едем мы, короче, как? У нас тут по прямой бездорожье. До третьего моста. Ну вот, до третьего такого каменного воротца. Mm -hmm. Они будут поменьше, побольше. Нам нужно три таких преодолеть. И потом съезжаем направо. Ну а дальше уже пометочки. Ну что, готов? Mm -hmm. Ну все тогда, погнали. Три, два, один. <laughs> Ясно, mm -hmm. ладно. Таскал, ну, погнали. Фиг. Ладно, ладно, все, погнали, погнали. Без проблем, господи. Я уже вписался в какую-то елочку. Подожди, а здесь еще не проехать? Да. На это и был расчет. Все-таки же понимаю, над каменными воротцами, а не над деревянными. Так, я уже у второго воротца. Так, вот она, третья воротце, и после него сразу направо. И дальше по меточкам. А oh, зеленые. Тут еще и поезд. Замечательно все. <с responds> Едри! Для нас. Держись. Да, вот ты понял, в чем прикол, да? Yes. Так. Отлично. Все, я выехал. Ну, вот вот, тут у нас более-менее такой легкий маршрут. Маршрут, а да. Хотя, я что-то тут немного себя по-моему, усложнил. А ты за мной решил поехать? Да, да, я решил за тобой, а ты же. А мог бы попроще. Сделать. Показываешь, ну, все... Какой путь, я тебе показываю? У нас соревнования, кто первый доберется, я вот уже не туда поехал, между прочим. А <свят> вот ты бы уже мог бы быть в приоритете. Ай, ай, ай. Вместо того, чтобы за мной гоняться. Так, отличненько. Слушай, ну она легко себя показывать на бездорожье. Осторожней. Боже, вот я слышу, как ты там сзади газуешь. Mm -hmm. Я понимаю, что вот если я чуть-чуть не успею, мне в задницу влетит. Почему сразу Базу. влетит? Я аж притормаживаю. Конечно. Опа, кусты. Полетел. Так, выезжаем отсюда нафиг, во, отлично. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, вверх оп, оп, оп, оп. вверх вверх вверх Ну и чё, как у тебя вверх получается? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай. Так, выезжаю вот сюда, даже с ручником здесь... пытался повернуть, но лучше Жесть. не стоит. Так, тут нужно знать, что не все стороны одинаково полезны. Так, ну-ка здесь попробуем. Нет, не попробуем. Всё, Ты я даже обстал. и не пробовал бы там, там не получается, да. Блин, капец, тут реально... <связь> Стоямба! Ты и еще и свались оттуда вы. <связь> сократил. Ну а я тем временем уже выезжаю на финишную прямую. Ой-ой-ой. Ой, держимся этой финишной прямой. Слушай, ну легко заезжает, легко. Ну да. Сложностей вообще никаких. Просто ну да. огонь тачка для таких. Сейчас подъемов. самое интересное. Сейчас самое интересное это подняться вот по этим ступенькам. Их тут целая куча. И поднимется ли или застрянет. -яй -яй. О, поднялся. Слушай, легко, легко. Ну, собственно говоря, я все. Я на месте. Я уже обхватываю дерево руками и иду с этой елкой к тебе. А, о, я вижу, вижу, вижу. Вон он, вон он, вон он. Давай, прям, прям, прям. Ух, ё, ни хрена себе. Ни хрена себе. Мощно, мощно, да. Ничего себе, уже стемнело. Ага, да. Слушай, какой красивый закат. Вот, я смотри. даже не хочу спускаться. Пускай щелкнутся со мной. Да? Нет, вот они. Селфуются. Испорчиваем кадр. Знаешь, как помочь селфи? Берешь вот так Я, помог же селфи сделать. В чем проблема? Так, один полетел. О! Второй полетел тоже. Сейчас я полечу! смотрю он побежал он побежал он бежит так тихо меня не надо Ой, уже ей. надо <свят> нет нет нет я Фу. тоже падаю капец я вернулся Ладно. я короче вот здесь припаркую это чудо света я сказал припаркую куда все припарковалось Припарковал, все замечательно. Как мы отсюда выезжать будем? <laughs> Скажи мне. Никак, мы останемся здесь. О, смотри, уже луна появилась. Замечательно. Помню, да. была пачка в GTA Vice City. Да. Тут этой пачки нету. Ну и фиг с тобой. Тихо! <laughs> Опасно толкаться, да? <laughs> Опасно толкаться. Тихо, там размер луны менялся. Кто? Кстати, использовал и не использовал, обязательно воспользуйтесь данной фичи. Да, блин, какого хрена я с тобой дерусь, продолжаю. Не знаю. Успокойся, все. Залезай на машину. О, отлично. Все, короче. Надо будет только единственное как-то все-таки отсюда спуститься. Да. Ой, ну это будет слишком жестко. Хотя можно, в принципе, и попробовать. Слушай, а мы к утру спустимся отсюда, вот мне интересно. Давай, дай, попробуем Садись. Ну, чё я, получается, первый? Слушай, ты мне можешь да. разгон хоть дашь. Разгон дай! Вот, вс. Да разгон <с дай, козлина, Вс, выехал первый. Хух. оперный театр. У меня уже нет двери у меня пока она, все она раньше меня финиширует <клёх> так я пока держусь стараюсь нет бесполезно чё ты там держишься стараешься бесполезно <клёх> тут, тут, тут твоя дверь <клёх> Да? да а -а. значит она не финиширует вообще она так и останется на чиле одиновечной. О, у меня задние фарки потухли. Нет, слушай, это не моя дверь. Я свою дверь догнал. Да? Да, вот она. У меня вроде двери на месте. Может, это какая-то чья-то другая дверь? Ну, я свою я свою догнал. Она разогналась очень О, здрасте. Откуда я вынырнул, да? Опа. Так, я первый. А, у нас соревнования, да? Ой, кейсы. Ч ⁇ происходит? то Ах ты! Ах! ты! Так, Ах! свои навыки. Ну ладно, это сверху Давай, выезжай, выезжай Нет, я буду первым Все Иееееее А все, все, все Я уже Я приехал А, ты в воду решил? Что, не сдохла еще твоя? Нет Моя вот тоже не дохну надо код набрать, сиявейс. <laughs> не надо. Не надо. Опа. Слушай, не, нормально, живучая тачка, кстати, в воде. Вообще огонь. О, занырнул, да? Есть ну такое. Ну-ка, вот в это озеро. Хренак. Спокойно. Спокойно. Mm. Yeah, вот так вот спокойно, смотри. оба И все хорошо. Лобысь. Главное там надолго не останавливаться. Ну-ка. А я вообще перепрыгнул. Вау. Wow. палки! Вс, я припарковался! перный театр!